Президент Казахстана Касым жомарт Тукаев сегодня выступил с новым обращением. Уже вторым за последние сутки сообщил, что возглавил Совет безопасности. Также заявил, что во время протестов погибли сотрудники правоохранительных органов. Так что беспорядки обещал пресекать в дальнейшем жестко. Ну а до этого он в отставку отправил правительство, на которое возложил ответственность за беспорядки. Они, напомним, начались из-за резкого повышения цен на газовое топливо для автомобилей в 2,5 раза. В Казахстане сохраняются масштабы. Перебои с мобильной связью и интернетом, но мы все-таки попробуем связаться с нашим СОПКОРом в Центральной Азии Робертом Францевым. От него узнаем последние подробности. Ситуация остается напряженной. В особенности на западе страны и в Алмате. столица. Обстановка спокойная, но тревожная. В городе не работает мобильная связь и интернет. По телевидению транслируются кадры захваченных протестами городов. С обращением выступил президент. Глава государства рассказал о бесчинствах в Алматы, где агрессивно радикальные массы нападают на правоохранителей, захватывают административное здание. Уже разгромлена городская администрация и старый дворец президента. Пожар в прокуратуре. Сообщается о десятках пострадавших сотрудников полиции и бойцов национальной гвардии. В руках радикалов оказалось захваченная у силовиков техника и оружие. Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков. Поэтому, как глава государства, из сегодняшнего дня, председатель Совета безопасности, намерен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь их семей. Это вопрос и безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит. Еще утром глава государства не оставлял попыток вернуть ситуацию в правовое русло. Уже последовали кадровые перестановки, а также приняты ряд мер, призванных снизить социальную напряженность. Рано утром президент Акаев принял ставку кабинета министра. В обязанностей главы правительства будет присутствующий вице-премьер Перестановки комитета национальной безопасности принято решение вести госрегулирование цен на топливо и социально значимые продовольственные товары. Рассматривает вопрос моратория на повышение коммунальных тарифов в разработке законопроекта о банкротстве физических лиц. Решением главы государства создан фонд народу Казахстана для поддержки наиболее уязвимых. Отделения. Президент Окай пообещал решить и болезненный газовый вопрос, с которого все и началось. Поручаю антимонопольному органу в соответствии со статьей 119 предпринимательского кодекса ввести временное ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года. Также поручаю правительству перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи. В этот период следует тщательно подготовить нормативно-правовую базу, обеспечить прозрачную работу торговых площадок, внедрительную механизмы ограничения резкого роста цен. Поручаю Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по защите конкуренции провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий страны сразу после Нового года причиной стало двукратное увеличение цены на жиженный газ позже беспорядки перекинулись и на другие города Казахстана уже по всей стране сегодняшнего дня водится бежим чрезвычайного положения Такая в своем обращении заявила о том что власть не позволит погрузить страну в пучину беспорядков Рокер Француз Роман Ведолетов Петр Полотников Казахстан Центральноазиатская друзья Мы работаем кто не хочет отставать от времени. Смотрим 60 минут на платформе Смотрим. смотрим.ру Просто наведите камеру смартфона или планшета на QR-код и смотрите 60 минут, когда вам удобно.